Ща, что, я ничего не вижу так. Да, все. Можно. Это разбор в стороне Мертвого моря. Очищаем кожу перед нанесением грязи. Открываем в стороне, идем на очищение. Смотрите. Это чудесная наша грязь Мертвого моря. Лечебная. Каждый каждой сентябре вы теряете 300-400 грамм. После третьей процедуры нормализируйте подогрев. Я еще помазать. а Если есть трещинки, оно затягивает. Надо все мазать, Если нету. Надо мазать все. Это наша комната пустыни, где температура 38-40 градусов тепла. Но очень маленькая власть. Это два специальный спектр света, который поднимает маму систему. Здесь инимизируется воздух. Это установочка наша. И сейчас мы включаем музыку на 45 минут. Когда успокаивается нервная система, не засыпает. Не надо, Нет, норм.